Дальше у нас такой момент, как механистичность, то есть отсутствие осознанности. Например, мы вот с ребенком, со своим сыном, я недавно ездил к стоматологу. И он перед этим был в стоматологе и, в общем, негативный опыт получил, поэтому он не хотел больше ехать. Но я ему не говорил, что мне требуется стоматолог, а просто всю дорогу что-то рассказывал. И так как он дети, они живут более в настоящем то ли более осознанно, меньше механистичности в них они склонны радоваться всему что происходит в текущем моменте И поэтому мы пока ехали, он там смотрел в окно, общался со мной, что-то рассказывал, потом мы говорили, что мы будем дальше делать и так далее. Потом мы приехали, зашли, и пока я ему что-то рассказывал, там что-то показывал, он как бы не обращал внимания. И потом уже, когда мы зашли в кабинет, там уже как бы началось что-то, да, он увидел, он жил а, в настоящем. А если взрослый человек, он что делает? Он просто сидит и ждет, пока он с точки А в точку Б приедет. Он знает, что мне нужно к стоматологу, и он сидит всю дорогу, думает о том, как будет стоматологом. А вот эту всю дорогу он мог бы использовать на что-то ценное. Но механистичность проявляется. То есть, как понять, насколько механистичен? Попробуйте вспомнить, сколько вы времени тратите на то, чтобы ждать. Вот я вчера был в визовом центре, и нам пришлось в общем на протяжении четырех часов сидеть и ждать очередь. И как люди себя ведут. Да? Некоторые люди сидят и вот так ногой тупают 4 часа и злятся придумали систему, сколько сидеть, сколько сидеть. И 4 часа вот в таком злобном состоянии, потом еще начинают всех рассказывать, какие все плохие, что я есть хочу, я хочу там отдохнуть, это, там, ну, какие-то вещи вот накручивать, накручивать. А есть люди, которые понимают, так, у меня есть 4 часа драгоценного времени. Можно включить, послушать лекцию какую-то, можно почитать книжку, можно спланировать свою неделю, допустим, или жизнь свою спланировать. То есть можно огромное количество времени уделить саморазвитию, потому что у меня целых 4 часа. Я буду просто сидеть, ступать ногой и злиться на всех, или я буду использовать это время с максимальной вот пользой. Вот это осознанность и это как раз признак сильного разума. А механистичность тогда, когда я просто жду результата, да, например, я сижу 4 часа мне ждать, и 4 часа просто ногой тупо. Это механистичность. Это просто вот живешь с точки А в точку Б, а дороги нигде нет. Это значит, что вот как бы настоящее это время которого не существует. Человек просто живет в будущем, он ждет, что вот сейчас что-то потом что-то произошло, он пошел дальше ждать чего-то нового. Так вот живет. Это тоже признак ослабленного разума и, собственно, от этого приходит отсутствие концентрации или способности к медитации. Потому что способность к медитации это тоже признак сильного разума, который может ум поставить в определен